Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать крепкого здоровья, счастья, спокойствия и всего-всего самого наилучшего, доброго и светлого. До новых встреч, дорогие друзья, до новых встреч в 2022 году. Всем пока, хорошего праздника, с наступающим.